Здравствуйте, меня зовут Левицкий Максим, я начальник цеха компании Куга. Сейчас мы находимся в городе Подольске на мойке самообслуживания нашего сотрудника Ложкова Ивана. Сегодня я хотел с вами поговорить о резервуарах для воды и осмоса, которые мы производим и паяем на месте внутри технической комнаты. Резервуары бывают разные, но по факту назначение у них одно – хранение запаса воды. Какой основной плюс наших резервуаров? Это удобство монтажа в сложных условиях. Соответственно, если у вас уже есть техническая комната и дверной проем не позволяет... Занести туда большие кубовики, которые вы можете купить на рынке или в магазине. Наши специалисты могут спаять его прямо на месте. То есть они заносят листы, паяют резервуар объемом, который вам нужен, прямо внутри помещения. Этот резервуар мы вам можем предложить разный в соответствии с вашим техническим заданием. Давайте пройдем вовнутрь и посмотрим, как наши квалифицированные сотрудники паяют данный резервуар. В настоящий момент вы видите, как припаивается крышка к резервуару. Это верхняя часть резервуара будет. Нижняя часть у нас расположена сейчас сверху, просто резервуар перевернут. Данный резервуар появится из 3 миллиметрового материала, что, в принципе, хватает для хранения 5 кубов воды. Здесь мы видим три врезки в резервуаре. Две врезки предназначены для забора воды из емкости для наших АВД и одна врезка для аварийного клапана. Соответственно, если происходит авария, сливаем воду с резервуара. Это материал, из которого мы паяем данный резервуар он 3 миллиметровый и проволока пластиковая используемая в качестве материала для спайки листов сейчас мы видим как ребята усиливают бак обвязывают его поиском таким их должно быть два чтобы увеличить жесткость конструкции поэтому мы можем установить вам любой резервуар в зависимости от ваших потребностей мы всегда на связи и готовы вам помочь